Здрасте, соучастники психологического канала. Немиркин выражает вам огромную благодарность за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Сегодня мы изучаем еще один взгляд на расстройство, распространенное во всем мире. Итак, давайте начнем. У вас диагностировали депрессию или вы серьезно подозреваете, что она может быть у вас? Боретесь ли вы с чувством одиночества, пустоты и безнадежности? Депрессия – это расстройство настроения, связанное с устойчивыми негативными чувствами, которые существенно влияют на ваши мысли и поведение. Депрессия может случиться с каждым в любом возрасте, но даже будучи основной причиной инвалидности в мире, от которой страдают миллионы людей по всему миру. Вокруг депрессии существует множество вредных мифов и заблуждений, что делает ее еще более загадочной. Прежде чем мы начнем, мы просим вас не использовать это видео как средство самодиагностики. Наша цель – помочь вам больше узнать и лучше понять через наши видео, привить сострадание и помочь страдающим людям. Если вы обнаружили у себя какие-либо из перечисленных признаков, необходимо обратиться к специалисту. С учетом сказанного, вот семь вещей, которые вы должны помнить, когда чувствуете себя подавленным. Первое. Депрессия – это не просто грусть. В отличие от грусти, депрессия – это не просто что-то, что вы преодолеваете или из чего выходите. Грусть – это часть естественного спектра здоровых человеческих эмоций, которые все мы испытываем в определенные моменты нашей жизни. Всем иногда бывает грустно, но не каждый человек обязательно страдает депрессией. Депрессия – это гораздо более хроническое, постоянное и тяжелое состояние, чем обычная грусть. Депрессивный эпизод может длиться до нескольких месяцев или даже лет, особенно если его не лечить, и прежде чем наступит улучшение, необходимо обратиться к специалисту в области психического здоровья. Во-вторых, депрессия может быть внезапной. Говорят ли окружающие вас люди такие вещи, как «Оглянитесь вокруг», «У вас так много поводов для благодарности» или «У вас нет причин для депрессии». Часто ли вы карите себя за то, что чувствуете себя подавленным, просто потому что считаете, что не должны этого делать, или что у вас нет причин для депрессии. Редко, если вообще когда-либо, депрессия имеет вескую причину. Человек может быть богатым, успешным, умным и привлекательным, но все равно страдать от этого психического заболевания. И хотя многим людям трудно понять, почему человек, имеющий столько поводов для благодарности, может стать жертвой депрессии, страшная правда заключается в том, что это может случиться практически с каждым. Третье. Депрессия никогда не является вашей виной. Даже после бесконечных исследований ученые до сих пор не уверены в истинной природе депрессии и ее причинах. Считается, что депрессия может быть вызвана сочетанием различных факторов: биологических, таких как дисбаланс серотонина и дофамина, генетических, например, наличие родственников с депрессией, социальных, таких как отсутствие близких межличностных отношений и экологических, например, быть жертвой жестокого обращения с детьми. Но ни в одной из этих причин вы не виноваты. Так в чем же тогда вы виноваты? Четвертое. У депрессии могут быть разные симптомы. Знаете ли вы, что не у всех проявляются одинаковые симптомы депрессии? Она может проявляться по-разному и в разной степени. В то время как некоторые люди в депрессии лежат в постели весь день и спят, есть те, кто страдает от бессонницы и не спит всю ночь. Некоторые теряют аппетит и почти полностью перестают есть, а другие начинают переедать и набирают вес вместо того, чтобы его терять. Бывает, что физические симптомы, такие как усталость, боли в теле и мигрень, становятся более выраженными, чем эмоциональные, такие как чувство никчемности и потеря мотивации и интереса, или наоборот. Одним словом, депрессия не всегда выглядит одинаково для всех. Поэтому, если вы чувствуете себя подавленным, но люди продолжают говорить вам, что вы в порядке или что с вами все в порядке, это ни в коем случае не отменяет ваших чувств. Они все еще действительны, даже если другие не могут понять, через что вы проходите. Номер пять. Депрессия не определяет, кто вы есть. Учитесь ли вы жить и справляться со своей депрессией, или она по-прежнему занимает большую часть ваших дней? В любом случае, важно никогда не упускать из виду тот факт, что ваша депрессия не определяет вас. Она не определяет вашу жизнь и уж точно не делает вас тем, кто вы есть. Вас есть гораздо больше, чем ваше психическое заболевание. Некоторые из самых влиятельных и успешных людей в мире, такие как Авраам Линкольн. Сильвия Плат и Винсент Ван Гог боролись с депрессией на протяжении большей части своей жизни, но они поднялись над всем этим и сумели сделать свою жизнь чем-то большим. Номер 6. Депрессия встречается чаще, чем вы думаете. Вам когда-нибудь казалось, что никто на Земле не сможет понять, что вы переживаете, не сможет отнестись к тому, о чем вы думаете или что вы чувствуете? Если депрессия заставляет вас чувствовать себя более изолированным и одиноким, напомните себе, что вы не одиноки и что с вами все в порядке. Депрессия на самом деле встречается гораздо чаще, чем многие думают. По данным недавнего исследования, проведенного Национальным институтом психического здоровья в 2018 году, более 25% людей со всего мира страдают от депрессии, что делает ее самым распространенным психическим заболеванием в мире, и это подводит нас к следующему пункту. Номер 7. Депрессия хорошо подается лечению. От терапии до лекарств и самопомощи. Существует множество проверенных и испытанных способов лечения, чтобы помочь страдающим от депрессии. По данным Американской психиатрической ассоциации, более 80-90% людей с депрессией хорошо реагируют на лечение и со временем учатся управлять своими симптомами. Теперь вы спросите, почему депрессия все еще распространена. Проблема в том, что из всех людей, страдающих от депрессии, только 43% обращаются за профессиональной помощью. И в этом заслуга бесчисленных табу и стигм. Депрессия – очень реальное и очень серьезное психическое заболевание, но вы не обязаны бороться с ней в одиночку. Не бойтесь просить о помощи и не позволяйте стигме отпугнуть вас. Как бы плохо ни было, всегда есть надежда, что все наладится. Обращение к психологу или консультанту и получение необходимой помощи может не только улучшить вашу жизнь, но и побудить других отказаться от стигмы и обратиться за помощью. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о мыслительном процессе тех, кто страдает от депрессии. Может быть, вам на ум приходят какие-то другие мысли? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку Мне нравится и поделиться им с теми, кому необходимо это услышать. Подпишитесь на канал и нажмите на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео. Большое супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!